Всем привет! приветик, тема расклад. Итак, хотя бы, хотела бы тему по поводу отношений между женщиной и мужчиной, между молодым человеком и девушкой. То есть в отношениях что может быть? В отношениях могут быть минусы, могут быть в отношении начаться неприятности, то есть непонимание друг друга. Мужчина может начать женщину держать в ловушке. Он как кот следит за ней, везде по пятам ходит, старается ее во всем ограничивать, свою золотую рыбку. Она вот чувствует себя, будто она в ловушке и столько много ограничений. То есть, ей сложно что-либо решить самой. То есть мужчина, мужчина пытается решить все за женщину, говорит, что и как нужно делать. Для мужчины это испытание, что он вообще такой. Не то что риск, ну да, можно сказать риск, что он вообще так делает. Запрещает женщине что-либо делать. Из-за этого у них в отношениях начинаются трудности. То есть между женщиной и мужчиной трудности, недопонимание, также препятствия к хорошим отношениям. То есть, э, вот э, та мечта, те отношения, тот дом, который вот хотели построить, но ну, начал рушиться. То есть препятствия начались. И все это началось из-за того, то что. Мужчина стал ограничивать женщину, держать ее в ловушке. Из-за этого она начала терять себя. То есть потеря самой себя. Она полностью только увлечена мужчиной, то есть молодым человеком. Все для него делает, а для себя практически ничего. То есть как женщина, она вот спит. То есть зима. Начинается, что она все чувства дает мужчине, мужчина это ничего не ценит. Для него это как вот испытание, которое якобы должна пройти девушка, ну, Свои тесты там, чтобы проверить, будет ли она меня любить таким-то, таким-то. Если я там буду плохо относиться, там посмотрим, если она со мной останется, сможет все это выдержать. Значит, это как бы моя женщина. А женщина... В этих отношениях чувствует себя не очень хорошо, то есть ей холодно. И она. Она, как женщина, она не чувствует себя. Она начинает, ну, как бы, не закрываться, она даже забывает про саму себя, про свое увлечение, про свое обучение, про саму себя, как женщину. Может даже одеваться так, как именно хочет мужчина, то есть перестать что-либо себе даже дарить. И мужчина, мужчина даже ничего уже не дарит. Абсолютно, даже комплименты может не говорить. И в отношениях начинается уже разногласие. То есть тут уже входит третий человек, знакомый, знакомый, друг, подруга, родители, либо же родственники. То есть в семье вот то, что вот отношение началось, пытается растворить то есть каждый что либо скажет и начинается разногласия например мужчине может быть друг который скажет вот как бы ну она выглядит не очень хорошо она как бы такая холодная как зима зачем она тебе женщине может говорить вот такой мужчина который держит вот в дьявол в ловушке, то есть вот все тебе запрещают зачем они тебе идут разногласия то есть уже не хочется отношения и мужчина и женщина уже хотят закончить эти отношения как можно спасти отношения и построить нормальные хорошие отношения. То есть женщина, которая видит мужчину как чудовища, которая ее все запрещает. Мужчина понимает, что у женщины холод вот этот идет. Это благодаря ему. то есть она закрылась, она стала холодной. Она ему говорила много всяких хороших слов, все делала, как он хотел, а в итоге он не стал ее ни хвалить, ни ценить, наоборот, еще больше стала бежать. И она стала, как зима. И вот этот вот лед ему нужно будет растопить. То есть прийти к соглашению. Этот лед он должен растопить с помощью страсти, огня своего. То есть соглашение между отношениями. Благодаря соглашению может начаться идти достаток. Новый дом дом, который вот тут вот рушился. Я его вот дом который рушился он будет ну, строиться новый ну не то что новый а вообще будет в этом доме ремонт и новый, ну да новый дом будет строиться то есть новые отношения строятся для женщины мужчина должен разрешить женщине относиться к самому себе как к женщине носить то что ей полагается женщине плавать и дарить ей также подарки какие-то либо разрешать женщине показывать себя какая она есть то есть не говорить вот будет такой дома будет такой на улице такой то есть женщина сама должна проявлять себя так как хочет и мужчина должен это понимать и ценить также Могут быть начаться в отношениях новости, то есть что-то для них новое будет в отношении для мужчины. Это будет честь славы, то есть разрешить своей женщине именно вести себя как женщине. За собой следить же, одеваться как женщина именно хочет. И вообще женщина одевается только ради мужчины. Для мужчины. Чтобы нравится. Также в отношениях должна быть дружба. Симпатия. Мужчина должен говорить своей женщине, как дорожит, именно дружбой, что она нравится, любит. и будет в отношениях удачи, Также проводить время вместе. Счастье, долголетие. Очень красивая карта. То есть это начало отношений. А вот тут плоды отношений. Начало отношений наступается. всегда так хорошо, здорово, а потом вдруг. Луна. Тут, получается, человек, ну, люди проверяют друг друга. Человек один проверяет другого человека. В итоге там потом входят третьи лица, начинают что-либо говорить. Говорят, как нужно, что нужно делать в отношении. Хотя это отношения между двух человек. Вот, вот. И когда вот этот переход проходит понимает, что нужно новые отношения И тут вот плоды. Новые плоды как раз именно тех отношений, которые хотели получить. Солнце, которое закрывали, не давали. Ну, были облака, да, в начале отношения, как на седьмом небе. Летали в облаках, потом вдруг солнце ярко стало, захотели в отношениях оставить. Ну, солнечные были в отношениях. И также мужчина хотела женщину оставить именно ну, в своих отношениях, чтобы была всегда с ним. То есть закрыть ее, чтобы никуда не убежала. В итоге, что нужно в новых отношениях? Всегда дарить цветок Неважно, хотя бы один цветочек дарить, обязательно женщине говорить комплименты. А вот ту ярость, ту ревность, надо держать внутри. А солнце должно светить полностью. Как луна вот светит ночью. Также солнце должно светить, а не сидеть вот так вот, ну, закрытый. Это вот молнию нужно держать. Гнев, недопонимание, ревность надо держать. Также по поводу отношений. до вести могут быть. То есть что-либо начать дружно делать. В отношениях ставите цель какую-то, либо и достигаете. Также могут появиться новые друзья, помогать вам и счастливой жизнь. Тут уже ребенок рождается. Как раз вот плоды отношений. Для женщины нужно в отношениях что? Вот эти мужчины ее где вот потеря была ей нужно будет начать обучение познать саму себя быть тайной для, для мужчины и понять саму тайну с, самой своей души то есть начать обучаться также мужчина должен женщине дарить подарок и сама женщина тоже дарит подарок она обучается чему-то новому новому например искусству какому-то вот играть на чем-либо и дарит э, э, музыку для мужчин то есть это радость обязательно должно быть доверие дружба в отношениях нужно говорить всегда доверяясь Усилия принесут плоды. Если оба человека в отношениях будут трудиться, и женщина и мужчина, то будут плоды в отношениях. Важное решение обязательно принимается двумя людьми, чтобы начать новые отношения и продолжать эти новые хорошие отношения. Для мужчины быть храбрым, быть сильным. Храбрость – сила. Говорить о том, что вот новые отношения они придадут и храбрость, и силу, и все можно преодолеть. Крепкое здоровье в отношениях. Друг о друге заботится. Женщина – мужчина, мужчина – женщине. Для мужчины также новые новые вот, новые ну, вот эти отношения, которые, ну, можно сказать, это одни и те же отношения, но такое с чистого листа, то есть заново, по-новому. Для него это как событие, вот он как с парашюта прыгает. Успех в делах. Если вдвоем будут они стремиться что-либо сделать, то обязательно будет успех тела. И женщина и мужчина, должны, должно быть что-то общее, одно дело. Или хотя бы одна мечта, к которой нужно стремиться. То есть они вот едут вдвоем стремятся. Для мужчины тоже. Пока женщина вот тут обучается, обучение тайна, мужчина тоже обучается достижению достижение духовного роста. То есть он достигает своих успехов, также духовный рост у него происходит, чтобы он понимал женщину, также вообще ну, смысл вообще своих чувств, что он чувствует. В отношениях будет обязательно достижение цели, вот успех делах, когда вдвоем именно двое людей к чему-то стремятся, у них будет достижение цели. То есть они по пути, по-своему, вот не знали, как поступать в отношениях, либо остаться, быть закрытыми, либо выйти и начать новую, совсем новую, новую жизнь, то есть новые отношения начать. Также мужчине нужно чувствовать безопасность, создать безопасность для себя, для своей женщины. И также безопасность — это брак. То есть брак — это начало нового пути к новой жизни, к новому счастью. Начало пути именно в отношениях, то то, что нужно строить, отношения заново пробовать строить. И это будет новая жизнь. Это будет начало нового пути. Всем пока.